Страховой полис не входит в перечень обязательных документов для пересечения границы по биометрическому паспорту. Однако выезд из страны ЕС со страховкой остается популярной практикой. Почему лучше оформить страховой полис? Полис могут попросить предъявить на пограничном контроле или посадке на рейс. При покупке тура у оператора в пакет будет включена базовая страховка. Это предписано правилами работы туристического рынка и законодательством. Медицина в европейских странах дорогая, и любое обращение будет стоить иностранцу приличной суммы. Если вы путешествуете с детьми, то вероятность того, что страховку попросит предъявить на пограничном контроле, как и того, что полисом придется воспользоваться Возрастает в несколько раз. Отдельным пунктом стоит выделить те, кто въезжает в ЕС на собственном транспорте. Здесь ситуация не изменилась. Ответственность перед третьими лицами «зеленая карта» еще в силе и проверяется на пунктах контроля. Еще одна категория постоянных клиентов страховой компании – это любители экстрима – дайвинг-серфинг. Если ваша поездка предусматривает отдых на горнолыжном курорте, тогда ваша страховка должна включать в себя дополнительные оптики. За границей страхователь будет общаться с компанией Assistance. По сути, Assistance выступает посредником между клиентом и исполнителем медицинским учреждением. Для клиента это означает, что кроме выбора страховой компании, условий договора, нужно будет обратить внимание на то, с каким ассистентом сотрудничает страховщик. Эта информация указывается в страховом полисе и на сайте страховой. Отзывы об ассистенте можно почитать на тематических форумах. Если негатива там много, то лучше подыскать другой вариант. Страховой полис для выезда за представляет собой микс нескольких страховых продуктов. Кратковременное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование жизни, дополнительные опции, например, компенсация расходов в случае депортации стихийного бедствия. Стандартными считаются полисы с покрытием медицинских расходов страхователя в странах ЕС на сумму до 30 тысяч евро. Сюда включены острые заболевания, травмы, неотложная хирургия и стоматология, выписанные врачом лекарственные средства, трансфер до медицинского учреждения. При приобретении страхового полиса стоит обратить внимание на франшизу, минимальной суммы, которая не компенсируется по условиям договора. В туристических пакетах обычно франшиза составляет от 50 до 100 евро. Но выгоднее покупать пакет без франшизы, поскольку даже сумма в 50 евро при наступлении страхового случая – это гораздо больше разницы в стоимости пакетах с франшизой и без нее. Цена страхового полиса зависит от возраста страхового страховальщика, наличие или отсутствие франшизы, условия договора, предусмотрены ли травмы, амбулаторное лечение, утеря багажа, сопровождение ребенка при госпитализации родителя, срока действия полиса, формы оформления, электронный или бумажный полис. В среднем стоимость стандартного туристического полиса для поездки в ЕС по биометрическому паспорту будет составлять 5-7 евро на 7 дней. Годовая же страховка будет стоить от 50 до 80 евро, все зависит от дней, которые вы планируете провести в Европе. В целом, все страховщики советуют не экономить на полисах при поездке за границу, покупая расширенное покрытие, особенно если вы планируете активный отдых. Если вы по какой-то причине все же решили сэкономить на полисе, обратите внимание, чтобы купленный вами вариант страховки покрывал те риски, которые могут наступить в стране